Всем привет! Друзья, с вами снова я, Иван Фабро, и сегодня для вас видео будет снова с Молдовы. Сегодня 3 августа, мы с Денисом уже третий раз в Молдове, были весной, весенний крыс, а сейчас у нас третья охотка, летняя. Я снимал видео для вас сумбурно, но постараюсь что-то смонтировать и что-то вам показать. Возможно, что-то старенькое, возможно, что-то новенькое. Сегодня мы побывали на нескольких тачках новых, познакомились с папой Андрея. Много чего увидели, много чего поспрашивали. Я, э, Специально для вас, по предыдущих роликах, когда вы спрашивали о прицепах, в Андрея поспрашивал э, по поводу прицепов. Э, ну, он чуть-чуть рассказал о, о своих прицепах, как с чего там сделаны. Чуть-чуть я поснимал. Ну и так, просто интересно понаблюдать, посмотреть. Так что, приятного вам просмотра. Примерно так, мы были здесь весной, когда была акация, сейчас лето, уже подсолнух отцвел, так выглядит тачок, все классно. Ну всем привет! Привет! привет. Вот смотри. Почему у тебя крупнее? Что, Однорамочная отводочек. Одна, одна, вот. Одна старая рамка. рамка ну, они это все отстроили. И вот это тоже отстроили, еще и мед принесли. Я, ну, начнем с того, когда был сделан отводок однорамочный. Э, начало июня. Начало июня. Это числа 4-5 июня. Сразу после оказывания. Сейчас мы 3 откачали августа. Да. После выкачки меда. После выкачки Майк. откачали Майк. все. Майк, и, и тот ряд, и этот. Сейчас вот. мат выкачу. Вы когда были тут были такого Да, да, мы весной были, а можно даже заставочку будет показать весеннюю. Вот. Спокойно, действительно тут тихо, хорошо. Что тут с расплодом? Есть? Ножка mm. только, вот, кстати, матка. Смотри, как классно полетки видно. А? Тут я там еще. Вот есть напрыск сегодняшний. Это подсолнухи, буряны, разные цветы, красивые отпечаточки. Ну что хорошо, что, -то. Все? То есть, что тоже все выгрызается, да. Андрюха, помнишь, да. спрос, с весны были комментарии, почему плохо, что на крайних рамках расплод? Давай добьем эту тему. Это был сарказм. Да, это был сарказм, ну давай добьем. Но многие не поняли. Как оказалось, это наоборот, это только плюс. Ну вот деревянный любой даже открываем или тот сэндвич, там не будет. На крайних рамках никогда не будет распор. Редко когда там, даже если засевает, то даже да если что? бывает ну, Настя, Были да. там комментарии, что это не заслуга улья, это заслуга матки. Ну... Что ты на это, на вы на это? Может? Да, одно, у другой. меня там же такие те же, матки. же матки. в других улях нет такого. Вот. Фадий это... Очень... гордо улыбнулся. Все правильно, смотри. Магазин ващины. видишь? Отводочек на рамочку. Не, я недавно снимал видео, там, ну, у себя, не знаю, выставлял, нет, то я тоже говорил, что можно применять этот шестирамочник, сделал... Взял... Вот, еще. И есть. поставить еще и Чуть корпус не Ну, все зависит от взятка. Ну, если можно надо... вот любой открывать. Закрываем. Так, вот. Да, а то вы нам показуху тут устраиваете, Андрей Бодян, Ты же любишь ходить по пасеке сам. Ну, ну, меня люди критикуют за то, что нельзя без спроса. Я разрешаю? А, а я? А я... Даю ну, что самое появилось. обидное, я для людей стараюсь, а меня потом... Смотри, весной на этой пасеке были... Помнишь, чем мы открывали улицу? Не чем? было ста мест. Да. Продали мед, купили 100 мест. Да. Имеем чем работать. Не, ну есть вот смотри. Тут была, была проблема, смотри. Я магазин как бы не ставил, не было смысла. Но зато смотри, он сейчас набрал силу. Угу. Вот и все. Ну, нормально. И, Там, нет, ну, мы, мы, же, мы же уже посмотрели не один. один но... десяток. Так Окей. что тут. От, от... Ну тут я смотрю трехсотая, да, рамка, трехсотая да, да, стоит. Да, да, в 300. Угу. О, я еще пойду для контроля там м, прицеп сниму, хорошо? Конечно, конечно. Ну, чуть... Посмотри посмотреть отводки. Давайте посмотрим, отводки. я пойду прицеп. Отводки с этого года. Да? А вот, вот это ряд все этого года? Да, там есть видео. С наставочками. Тебя есть на видео. Тут да, да, да. Мы подготовили, запланировали и сделали. Мы только поднялись, я им кинул магазины вот недельно А, недавно, да? Да А вот и Ну, они делали на, на одну сейчас. рамку На одну рамку, да? После Акации После Акации Но крышу прожигает, тем не менее, все равно Так, ну я пошел А ну вот, смотри, не. смотри, не сдох, а ты куда пошел? Вот, вот, хотел ты... пойти в свободное сейчас, сейчас плавание пойдем. Сейчас пойдешь, все, Это смотрим На одну рамку сделанный Вот После Акации Магазинчик угу. Да, магазины один в Но он ставил варит. суши еще тут Не все Да, ну вот видно какие его, четыре рамка видно, где овощина да. ставилась, оно же да, видно Одну рамку, расплода, то суши то сушим Вот что в гнезде Там и меда есть Здесь меда Вот, а тут и медка, а тут Держим скобами, медочка тут Я и... смотрю, где-то по две скобы, где-то по одной били не, это... Значит, да. тоже расположен. Мы попробуем маточку найти. Ага. На 300. А, на 300. А сальди, Где... Засед а, видно? Матку... Ну, мне видно, не а знаю, на камеру видно. Будет. Может видно, может но, нет. Не, не, видно. не, сейчас не идет матка. Ты метил тут матки да. все? Да. Здесь тоже внутри шпенопласт? Да. Шпенопласт? Да, шпенопласт. Это ж... ну, да, но жесть есть равно серых... не то что-то чисто. А вот, кстати, дойди давай до крайней рамки и покажи. Вот, видно, я каждую достаю, вот, сколько mm -hmm. расплода. Дойди до крайней рамки и покажи, не будет расплода. Я думаю, что не будет. Потому что не видел там. Вот она, вторая рамка с крайней. Она а ну, крайняя. Вот крайняя. Ходи... Вот крайняя. Хадеев еще раз гордо mm -hmm. улыбнулся. Тут чуть-чуть перги ну, да. и там, а Расплода нет, хотя что тоже теплые. Не, нету, даже они теплые, да, Маточку и не Поэтому, ну, ладно. Ну вот короче, на одну рамку. А ну так, крайние. Да, сейчас посмотрим эту крайнюю. Да нет, там тем Сам. более, если тут медовый. То это. же самое да. Ну, да, тут оно ближе к этому, оно таки и есть. Я же тоже самое у себя заметил, это ж... Вот, такая вот. же. Да, медок есть, все, ну. Но... Вот вывод, что Матыш, для пакета, если мед. по весне, да, подходит теп теплый улей тут. И вот еще магазинчик построили. Недавно поставлен, да. Но мед там не подняли, да? Нет, мед, они так чуть-чуть только... ну, Да, чуть-чуть они но подзалили. Они, чуть -чуть, они видишь, чуть -чуть, они гнездо больше чуть -чуть. залили. Медленно. А, в магазине уже вот, кросс, Ну, оно не чуть-чуть залили, да. залили да, хорошо, так. довольно. Mm -hmm. mm не главное рамки, чтобы они Себе не принесли. Может чуть раньше надо было? Чуть, а надо было раньше, потому что... А, может, не было, не вот таких мало, я сделал 40 отводок. Все вот, на одну да. рамочку. Вот. Ну нормально. Ну, ну, ну, были вот чуть послабее. Вот это слабее я ему магазин не кидал, потому что некому было. Ну, смотри, ну, вот Да, да. Я бы не сказал, что это... Для однорамочного отводка... Вот, все вот эти деньги кидал, это слабо, потому что не кинул. Вот он. Не, ну это -мо, это не отводок. Это вон даже пчелки сидят. Угу. Сейчас глянем почему. Может крышка просто. Да, наверное, крышка. Ой, да, тут просто, нам... их тут много. Их много там. Ну, Карпатку вот так не сделаешь вечером. Да. Красиво, недавно Все, косили, ты да? Ты свободном полете. Да, я пойду пойду позаглядывай. Снимай что хочешь. Ну что, друзья, я так бегом покажу еще прицеп. О прицепах я вам, наверное, Ну не наверное, а чуть позже покажу видео, где Андрюха чуть-чуть нам расскажет о прицепах. Я в него поспрашиваю. Ну, в принципе, тут я не знаю. Стоечки, рессоры, ПТС тракторный, вот такие ульи, говорят, очень довольны. Фольга, ну это алюминий э, с типографский, 0,3 миллиметра. Внутри пенопласт и снова э, фольга. Вот крыша с кормушкой а вот я покажу более сблизка потому что может кто-то пропустил стенка ули тут двадцатка ну говорят довольно тепло и уютно пчелкам примерно так что еще многие спрашивали ну не многие а спрашивали о днищах. какие днищи? О. Покажу, вот увидел сеточки, покажу, э, сетками пользуются вот такими, это местного производства, такие сетки, они пользуются ими, говорят, довольны. Э, потом, что потом, э, днища, днище у них лухие на данный момент, как сказал Андрюха, но э, они переходят все-таки на сетку. Ну делают все днище. Ну этот лафет вот меня так понял у них тут уже стационарный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, 15 на ну, тридцать ули. Тут ну, как обычный, наверное, лафет, доваренный или не недоваренный, не знаю, как тут что показывать. Надо это вам или не надо? Ну как-то так. Пчелки реально. Скажу честно, откровенно, не рекламируя породу. Породу, кто б там что не говорил, объехали много очков. Я находился все, все время в шортах, вот так без маски, в шортах. И, и в принципе ни одна пчела меня не ужалила. При этом, что мы посетили много тачков. Некоторые, как вы видели, Вернее, как вы увидите, даже не останавливались, проезжали. Пчела реально миролюбивая. Ну, не считая этих мини там, о них остатки. Ну, видео вы все увидите. Бакфаст. Я реально своими глазами видел эту пчелу. Что это за пчела, как она себя ведет и довольно-таки неплохо. Это у них тут павильончик, павильончик закрытый, не получилось у меня полазить, ульи, так что у них тут еще, это старые ульи, ну, тут тоже тачок. Что у вас тут? Карпатка, смотри, по пчеле поснимай, видишь? Ну тоже желтизной. Где желтизной. Вот. Это залетный залетел в бакфас, он же везде лезет. Хоть на бить, О, Моль, антиреклама, иди сюда, Фадеев. Смотри, так твои уля негодятся. Не антиреклама, Фадеев, это не обе. -не -не -не. Нет, это уля големая, Моль есть. Я думал, Зло... я тебе скажу, что дерево так же Как Карпатка? Кусает? Звонит одна женщина и говорит, мне рекомендовали вас как знатного пчеловода и Где оттуда сверху поснимаешь мед классно? Да я тут мед все вы... снимаю. Тут отдыхать на шашлычок сейчас же. Андрюха, я... давай интервью маленькое. Давай. Как ты собираешь зиму? Корпуса, мед ставишь, Смотри, ставишь, вот, два корпуса, э -э один корпус. Где у нас э -э гнездо на стандартном, там мы оставляем а. его на одном стандартном, на рамку на 300. А эти О, вот корпуса. Так. Мы ставим под низ. Для зимовки. Медовые корпуса под низ. Медовые под низ. Да, Они э, того, а, что откаченные? Хранилищ. Откаченные. Да, просто под низ. Из-за того, что нет хранилища. Гнездо поднимаете вверх. Да. Лучше, конечно, вообще измывать. Чисто гнездо без этих. Но пока мы не делали. Хранилище. Как бы есть склад этот. Но боимся моль. Но, ну, конечно, а все равно где-то ж хранить его. Ну, хоть... Пробуй потихонечку. Но, думаю, взять какой-то холодильник ага. и туда складывается а вот это контейнер это тут дому отдыха не это так для склада сделали это не дом отдыха там ага. инструмент все такой заносим на зиму что надо а я не знаю я Встречи. спрашивал тебя еще весной вообще как охрана с охраной не без проблем у нас с охраной все нормально что? то есть люди не воруют люди не воруют не лезут ну как лезли раньше было но у нас есть камеры то это Тут без проблем. Здесь вот планируем, вот начали завозить и Лусвань. Дом привозим сюда. И хотим эти все перегнать в чтобы была уже одна пасека. Одинаковые хочешь, а, да, чтобы не было да. Ну, чтобы на тачке были, я да, понял. Да. Я понял. Повторимся, у тебя полностью Бакфаст. Ты да, занимаемся уже, да. выводом ну, маток. Есть еще несколько штук у меня Миннесота, еще не поменял хочу поменять избавиться. Uh -huh. Ну, мы покажем там. Я, я потом да, смонтирую не... видео, покажу. Uh -huh. Ну, а работаете так... вы в четвером. Да, Ты, да, брат, батя... выйдешь что-то лучше, придем на лучше. Мы работаем на мед. Поэтому... Uh -huh. Мед и вывод маток, я так понял. Ну, вывод маток мы в основном делаем. И себя пакеты. Ты же пакеты ж продаешь, правильно? Да. Ну, Тебе ну, можно местным пчеловодам обращаться? Только лишнее отдаем. Так в основном для себя делаем. Ага. Ну и моток ты продаешь по-моему, да. Можно если тоже к тебе вещь. обращаться. Да, конечно. Ага. Ну, без проблем. Круто. Так работаем, как можем, как знаем, как получается. Ну и давай пройдемся вообще, сейчас закрепим. Сезон удачный? Не очень. Не, не очень. очень, потому что слабенько у всех. Ну как, у нас по сравнению с другими очень хорошо. Но все равно не то. Подсолнух цвел все эти две недели дожди каждый день, э -э, не сильно, чтобы взяток был заливной, такого не было. Акация тоже слабенькая, mm -hmm. как бы мы взяли, как бы неплохо акация, но слабенькая. Бакфаст может больше. А вот э, по зимовке Бакфаст говорят, что он очень много ест меда в зиму, это так? Нет, не э -э, Я могу даже показать, можно даже видео заснять как-то выставить. Вот э, они зайдут сейчас в зиму, так и будут, грубо говоря, карма не будет использовать до конца января в наших условиях. Где-то в конце января уже мне начинают гнать расплод. Uh -huh. И мед у них просто тает. Тогда они жрут мед. Но uh -huh. они с этого меда делают расплод. Если там печатная рамка меда, она в печатную рамку расплода. Uh -huh. Грубо говоря, у меня в, Ну вы снимали видео. Было уже. У меня в апреле уже. Семьи достаточно сильные. Хорошие. Я понял. Ну и скажи такой рекламный моментик. Ульи фадею ты берешь для вывода для пакетов? Не или... только. Действительно он оправдывает название универсальный ули нуклеус. Это универсальный. Я проверил уже его по разным вариантам. Доволен, работает очень хорошо. А есть пожелание что-то изменить ули Ты знаешь, даже не знаю, что изменить в нем. Или добавить? Он добавить он тоже все сделал, как бы там проблем нет. Хотелось бы, конечно, мы восьмирамочную держим. Ну, если бы, допустим, восьмирамочный такой он бы... Да, я бы взял бы именно подмет их. Если бы были бы восьмирамочные, взял бы подмет. Было бы... Шестирамочный из-за чего просто будет очень высокий ули, угу. Много корпусов надо будет плять. Угу. Вот и все. Есть десятирамочные, но еще донышков нету, еще крышек нету. Как бы уже хочется взять комплект, чтобы был какой-то. Я понял. Качаете вы мед? Много людей? 6 человек Шесть. Ну, трое то есть, да. на Трое на отборке отбирают, мед ввозят. Ну, у нас быстро отбирают. Мед вы отбираете на очках, везете на. Да. на да. Склад. И трое, двое на распечатке, один на медогонке. Сейчас. А раньше у нас было 10-12 человек. Сократили вдвое. Это все благодаря, конечно, и распечатывателю, и, и медогонке. Все. Ага, ну да, механизация на пасеке да. немаловажна. И отборка рамок тоже идет быстро, за счет удалителей. Понятно. Ну что, я тогда покажу, смонтирую все видосы. Есть желание да. передать привет кому-то, молдавским пчеловодам? Привет всем пчеловодам. Всем? Да, всем. Везде, кто смотрит, конечно, пускай приезжают гости. Мы куда-то поедем, если пригласят. Интересно посмотреть ну... что-то новое, пообщаться с людьми. Однозначно. Тебе спасибо, что все. ты нас пригласил, Нам да, я тебе пожму руку вот так на это. <laughs> давай, я тогда смонтирую видос. Да. Классно Приезжайте у вас. Спасибо еще. за приглашение. Берите кого-то собой. Не-не-не-не, нельзя, нельзя. Ты что? А -а -а. У нас машина двухместная. Ну, ничего, спасибо да, за приглашение. У вас э, еще, давай, последний момент. Да. Бусики, транспорт. Каким вы транспортом пользуетесь? Ну, мы ездим все. взяли Рено Канга 4 на 4 для, для пасики вам <SSSSSie> да и <заваловать. SSie> пока устраивает катаемся по расходу хорошие едет как Нива Нива у нас была мы продали после этого uh -huh. <Sie> она по проходимости один в один uh -huh. <Sie> как бы пока устраивает еще хотим пикап взять для перевозки для этого тягать, <Sie> ну, <по -турный. Sie> да, этого не хватает немножко но пока вложение все идет в ули а вот у тебя я покажу, я жну шпарка там, у меня mm. подпольная, как бы. Mm -hmm. Вот ну клеился, смотри, видишь он? Да, да. Ты выбросил их уже? Да. Почему? Ну вот э -э -э есть многие в интернете мастера самоделки, вот я а таким же был. Тоже был таким. Да, посмотрел, ну думаю, ну зачем покупать, платить денег, да что, я тупой, я за всю зиму сижу, не сделаю. Сделал, вот, видишь. Ну, сейчас могу подарить, кому надо. Не, ты... работает. <свят> Не работает. Если получается, что-то процент да, какой-то получается. Но по сравнению с аппидеей. Это... Ну что, друзья пчеловоды, спасибо за приглашение. Спасибо, что приезжайте. Всем и удачи, и... всем пока.